Добрый день, уважаемые друзья. Наша сегодняшняя церемония проходит в преддверии шестидесятилетия Победы в Великой Отечественной войне, праздника, который для России и для ее граждан, да, и для всех граждан Содружества независимых государств всегда был и останется поистине всенародным праздником. Трудно найти другой, столь священный и объединяющий всех нас день, как день. 9 мая. И потому свои первые слова, слова особого уважения, конечно, я хочу произнести в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, которые сейчас тоже здесь находятся среди нас в этом зале. Одного из них хочу отметить особо: это знаменитый ученый-математик, участник обороны Москвы Сергей Михайлович Никольский. Несколько дней назад, 30 апреля, он отметил свой столетний юбилей. Поздравляю вас. Уважаемый Сергей Михайлович, сердечно поздравляю вас с этим знаменательным юбилеем, событием. Желаю вам и всем собравшимся здесь ветеранам доброго здоровья, хорошего настроения в эти предпраздничные дни. Испытания, выпавшие на долю ветеранов войны, конечно, не каждому по плечу, но они, как и все фронтовики, не только вздюжили, не только выстояли, но и победили. Вы и сегодня в строю. Вы верой и правдой продолжаете служить Отечеству. Ваша духовная сила, ваша активная гражданская позиция – пример и для нас, для сегодняшних поколений, и для будущих поколений россиян. Вы и ваши доблестные подвиги вызывают у нас уважение, вызывают к памяти и совести, побуждают совершать поступки, достойные вашей героической молодости и ваших честных, чистых взглядов на жизнь, достойные вашего отношения к судьбе страны, к судьбе мира, к судьбе всего человечества. Я не боюсь сказать вот этих больших, больших слов красивых. Дорогие друзья, очевидно, что ценность и слава любого государства – это люди, их общие и личные достижения. Я искренне рад поздравить с наступающим праздником всех присутствующих, кому сегодня будут вращены высокие государственные награды. Благодаря вам укрепляется авторитет нашей страны, а за вашим упорным трудом прогресс экономики, успех государственного строительства, социальное здоровье общества и национальная безопасность государства. Каждый из вас по-особому дорог. По-особому важен Родине. Но позвольте прежде всего отметить тех, кто удостоен одной из самых значимых наград Родины. Медали «Золотая звезда». За при выполнении боевых задач в Чеченской Республике. Она вручается сегодня капитану Лебедю Анатолию Вячеславовичу. Героем России стал и борт инженер космического корабля «Союз ТМА-5» полковник Шаргин Юрий Георгиевич. Дорогие друзья, каждый гражданин России на своем месте и своим трудом, своим талантом творит историю сегодняшний день, создает предпосылки для будущего развития России. Рассказ о достижениях каждого из здесь присутствующих занял бы, наверное, не один день, но, полагаю, их заслуги перед страной и народом широко известны. Искренне рад видеть здесь всемирно известных ученых, Жареса Ивановича Алферова. Здравствуйте, Здравствуйте. Евгения Пла... Павловича Велихова. Добрый день. Рад приветствовать нашу великую певицу Ирину Константину Архипову. Сегодня ей будет вручен орден святого апостола Андрея Первозванного. И это высочайшая награда Отечества не только факт признания ее личного труда и огромного, огромного таланта. Это... Признание ценности и мировой значимости всей российской культуры. Спасибо вам большое. Во все времена творческая и научная элита были своеобразной путеводной звездой для нашего народа. Культура и наука соединили в себе принципы подлинного гуманизма и действительной свободы личности. Именно в них сосредоточен интеллектуальный потенциал нации в гражданских чувств и устремлений. И эти ценности по сей день скрепляют наше российское общество и питают дух российской демократии. Раскрепощают гражданственность, саму энергию общества, без которых невозможны ни творческий полет, ни прорывы в экономике, ни социальная, ни политическая стабильность. В заключение хочу еще раз поблагодарить всех вас за честный, самоотверженный труд, за верность своему делу и гражданскому долгу, в твердости вашего характера, стремление наших граждан к победе во всем их желание жить и работать в атмосфере высокой порядочности и чести, в государстве, где торжествует разум, и в обществе, где уважаются права личности и каждого человека. Еще раз поздравляю с наступающим праздником и прошу приступить к церемонии. Спасибо большое за внимание.